Привет, меня зовут Глеб, а с вами, как всегда, сигарет нет. Давненько мы ничего с вами не слышали от компании Wismac, правда? Так вот, они наконец-то выпустили свой новый девайс под названием RX-J. Девайс поставляется в стандартной для компании Wismac картонной упаковке. На лицо панели изображен девайс, сверху располагается логотип и название устройства. На противоположной стороне у нас все, как всегда, технические характеристики и комплектация. Также есть специальный скрейч-код для проверки на оригинальность. Открыв коробку мы первым делом увидим сам девайс, атомайзер и запасное стекло. Под поролоном нас ждут два испарителя, кабель USB Type-C и инструкции. Дизайн устройства заслуживает отдельной похвалы. Это действительно мечта железного человека. Это компактный однобатарейный девайс с 510 м коннектором, который выглядит, ну, очень футуристично. Металлический корпус украшен рамкой с большим количеством отверстий. В руке лежит невероятно удобно, и такой девайс точно у вас случайно не выскользнет. Сочетание плавных форм и четких линий придают индивидуальности данному девайсу. За зеркальными вставками по бокам спрятаны логотипы производителя и название девайса. Эти логотипы красиво подсвечиваются одним из цветов. Еще одна подсветка спряталась в верхней части. Она подсвечивает аккумуляторный отсек. Лицевая панель не совсем обычная. В верхней части находится большая кнопка Fire, которая напоминает какой-то переключатель в реактивном самолете. Чуть ниже располагается блокировка той самой кнопки Fire при сдвигании вверх, кнопка блокируется и ограждает нас от случайного нажатия. Еще чуть ниже находится дисплей, на котором изображена вся необходимая информация. И в самом низу разместился мой любимый порт USB Type-C. Справа под стеклянной панелью находятся кнопки плюс и минус. Питается RXJ от одного аккумулятора формата 18650, а максимальная мощность устройства 100 Вт. Он работает в режиме VariVat и обладает еще двумя дополнительными настройками. Включение режима AST уберегает пользователя от гарика, поскольку как только в баке закончится жидкость, напряжение на испаритель просто не будет подаваться. А при включении режима AI девайс сам поставит необходимую мощность для испарителя, который установлен в атомайзере. Теперь пришло время поговорить про комплектный бак RXJ. Его объем составляет аж 4,7 мл. Работает он на безрезьбовых испарителях серии VX. И самое интересное, что у бака есть полноценная регулировка обдува. Настраивается она при помощи поворотного кольца. Заправка осуществляется в верхней части и выполнена очень удобно. В конце ролика я хочу сказать, что компания Vismac выпустила действительно крутой и невероятно красивый девайс. У него весь необходимый функционал, то есть уже никто давным-давно не пользуется термоконтролем. Если вы пользуетесь, обязательно напишите, пожалуйста, в комментариях об этом. Я прочитаю и удивлюсь. Также у этого девайса в комплекте идет потрясающий бак с очень вкусными картриджами и полноценной регулировкой обдува.